И всем привет, ребята! С вами как всегда Алекс. И сегодня будет обзир-пизир на ну, вот такую основную, вкусную мишку. Да, такая вот мишка вкусная. Ну что, поехали. И yeah. Так, ну шо начинаем. Первое, что я хочу снять начать. В общем-то, это установить. Пак, который я недавно скачал. Я не знаю, он будет вкусненький или не вкусненький. Сейчас мы посмотрим, поиграем с ним чуть-чуть. Но мне сразу говорю, что прицепчик очень нравится. Он такой... Ну, на самом деле, вот инвентарь такой себе. Не очень в нем можно легко потеряться, если ты играешь Skyward. Тут как бы, ну, нужно ориентироваться. И да, начнем с, собственно, КПСов на этой мышке. Значит, давайте ее пробуем по кликать. И в принципе я уже Butterfly кликал. Ну, как видите, 10 КПС у меня просто получается, как бы, ну, на изичи. Так, сейчас мы купим дерево. Вот, сейчас 10 кпс у меня получается, ну, ребят, сразу говорю, что. Эту мышку я особо для Майнкрафта ну, не рассматривал, типа я буду играть на ней Майнкрафт тут только и все. Я вообще как бы играю в другие игры и в других играх эта мышка вообще просто, но ну, очень кайфовая и очень самое главное, что для других игр КПС не важен, важен для других игр, чтобы мышка была удобная, быстро скользящая. и ко мне пришел, кстати, Чел один. И вот мне теперь страшно на самом деле, потому что он меня сейчас может... Я не знаю, что он там делает. Ага, наверх моей базы простроился. Ну, тут гений, конечно. А, и ТНТ скинул. Просто гений. Просто гений. Согласен. Гений мысли. Ну, мы тебя сломаем, Бродер. Но сначала нам нужно для этого подготовиться. Для других игр мне важно, чтобы было все аккуратно, легненько, вкусненько. И чтобы хорошо поворачивалось. То есть мышка... То есть я мог быстро среагировать. Там вот так вот... Фью, фью, фью. И нет, это не сенса, там, ну, не, не DPI, не в этом дело. Типа, что здесь высокий DPI. Я вообще использую 800 DPI, и мне этого достаточно. Я говорю про ну как легко ей возить, как бы, ну, по киврику. Он что упал? Или он меня скамит? Он реально упал. За конечно. Ну вот, как бы ты меня сломал, я тебя отомстил. Ну, и... Теперь самое вообще главное, я хочу вам показать дрог клик Ну что, погнали. Ну, как бы... <с> ну да. Ну вот такой драк-клик. Я же говорю, что это мышка Razer, и в принципе здесь драк-клик не может быть хорошим, потому что здесь не мышка не дабл кликает. И на самом деле, вот если ты рассчитываешь мышку для других игр, не для Майнкрафта, это очень хорошо, потому что со временем мышка начинает дабл кликать. То есть э, есть всякие такие проблемы, которые не только Майнкрафт играют, и очень большая вероятность того, что через год-полтора твоя мышка начнет дабл кликать. Особенно если ты играешь в Майнкрафт. Но у меня такого на Бладе, кстати, не было. И я надеюсь, что здесь тоже такого не будет. А, кстати, там красненькие вот с синим воюют. И на самом деле, тут как бы я один без кровати. И это очень плохо, ведь э, меня если убьют, то все. Я проиграл. Так вот, э, про драк-клик. Это как бы нормально для мышек Рейзер. Они не дракликают. кликают ну, ребята, у меня все время есть моя мышка Блади, и я могу ее просто взять и дроп кликать так 20 кпс, и мне будет хорошо на самом деле, так что нету проблем в том, что на мышке Рейзер не проходят клики дракликом. кликом. Да тем более я не дракликаю, кликаю, я никогда не дроп потому что я этого не умею делать, особенно на мышке Блади, потому что там и, кстати, вот сейчас мне подкинул мозг мой идею, чтобы вам рассказать про то, какой же здесь материал и какие материалы, собственно, были на мышке Блади, на моей, получается, прошлой мыши. Здесь очень приятный такой материал, здесь очень он цепкий, ну, типа, очень цепкий, в смысле, можно прям драг-кликать хорошо, потому что... Тут материал очень палец к нему хорошо прилегает. Я ничего не буду говорить про материалы мышки Блади. Я думаю, все и так знают. Потому что и не то, что там материалы некачественные, но они там реально некачественные. И даже не в этом дело. Дело в том, что там просто кнопка мыши, она просто пластик. Вот и все, типа. Ну, пластик и все. А здесь, вот, видите, покрытое такой Вот здесь, вот, видите, вот это пластик, когда ты вот держишь, собственно, вот этой частью кисти, и тебе нормально здесь. Потому что. А вот специально для кнопок мыши левую правую сделали такой вот приятный, цепкий материал. И реально удобно, там, драк-клик или какие-то еще остальные виды клика. Было бы смешно, кстати, если бы я сейчас упал. Нет, нет, драк-клик вообще нет типа ну отменка отменка быстрый драк драклик тоже отменка 4 кпс ну понятно что он не будет проходить я просто проверяю и все это время у меня есть индеперл всякие остальные интересные вещи я даже не знаю что мне еще можно покупать наверное два индеперла чтобы сейвиться хорошо и кстати я бы сейчас Купил побольше блоков. А вот, кстати, видели блок? Блок СМС. Собственно, я съел яблоко, но оно съелось как-то с опозданием. А, у меня розовый, серьезно. Блин, это было почти. Но я ничего там не мог поделать. Он просто на меня спрыгнул как бы сверху. Такой и Еще я помер. Эти, ребята, же самая карта. Мне она, честно, не нравится. Меня сразу рашат и убивает. Но еще я хотела рассказать про размеры этой мышки. Она очень маленькая. И мне реально удобно ей пользоваться. Потому что у меня мини-мини ну, рука. Вот такая мини. И мне реально удобно пользоваться этой мышкой. Просто потому, что она очень маленькая. И я думаю, что если... У вас там огромная рука, то вы не сможете нормально пользоваться этой мышкой. Так вот, и у нее такая форма приятная. То есть, такой вот, я сейчас не могу вам показать, я строюсь на бирюзового, Но у нее форма приятная, сзади такой прикольный гроби гор гробик. Горбик. Вот видите, такой вот горбик сзади. Я не знаю, вам видно или нет, потому что я сейчас не смотрю на ОБС. Но вот такой, короче, у нее горбик. И это реально приятно, когда у тебя ладонь просто ложится полностью на нее. На этот горбик, точнее. Ладно, мне придется тебя убить. Сторянчик. Сторянчик, мне придется еще тебе твою кровать сломать. Как я уже думал. Я ее не сломал. Но я ее сломал. Все, отлично, мы тебя комбим. Э, в принципе, еще я хочу сказать, что когда я батерклей клика, она, она, она из-за того, что легкая, я могу нормально аимить. То есть на Бладе я не до недоайми... аимивался до чего, и это было так себе. Также еще про форму Блади. Она была, честно, вообще не очень. Э, потому что она была типа плоская. И посередине такой мини-мини горбит. Ну это понятно. Она не может быть просто полностью плоская. Но у нее не такая форма. И мне она неудобна. Тем более ее размеры тоже мне неудобны. Она очень большая. Так что вот эта мышка прям подходит для меня. И мне она очень нравится. Кстати, мы сейчас сломаем белого. Который там что-то на розовых там идет, воюет там. Главное, чтобы его не убили, он не зараспаунился тут-то. А. Все, мы его сломали. Он, кстати, белый бежит на базу серых, сейчас сломать серых. Ну, короче, вообще в шоколадке. Главное, чтобы на меня еще, кстати, не построился лайм. Он там очень рядом. И не сломал. Типа, увидел, что я не на базе. Здорово. Это кто серый или белый? Белый. Нет, серый. А, белый, да, был белый. Так, серый, здорово. Ты, я так понял, все-все знаешь, да? Мне главное, слушай, тебя сломать. Я так скажу. Спасибо, что ты дал мне место для ТНТ. Ну, ты меня скинул, но я взорвал твою кровать немножко. Да, ну, в принципе, это не важно, у него кровать застроена шерстью. Мы, в принципе, можем сейчас пойти на, на лаймах. А, да. А, да. Ну, я понял, Лайм. Это либо он играет с автокликером, хотя его, мне кажется, закикнуло уже за автокликер, либо он э, вонючий хакер, ну, собственно, как это обычно. Эм, это было странно, но я не могу сказать, что у него типа анти-КБ было, но он очень странно играл, он не откидывался. Может, это просто хороший игрок, но я не уверен, что он бы играл просто без застройки кровати на блок СМС. Да и... Нет, это очень странно, мне кажется. И у меня что-то, кстати, на блок СМС пин Я вот съедаю два яблока случайно. Ну, я не понимаю. Он, либо у него, наверное, просто автокликер на левую кнопку мыши и все. Нет, ребят, это... Он очень странно себя как-то ведет. И, кстати, я его сейчас сломаю. О, повезло, повезло. Давай, уходи. Я могу, в принципе, сейчас... Еще раз в него зайти. Мне не терять нечего. Да и заспавнить по-быстрому на базе. Да, ну он, он очень как-то... Так. Ах ты, Дубка, он попался на мой кликбейт. Олюх, олюх. Он попался на кликбейт. Ботик, ботик. Прибежал, блин, ко мне лайм вонючий. вообще... Ну, что это было? Это было невежливо с его стороны. А, нет, это был не лайм, это был серый. Ну, это не важно, что Кто это был. Важно то, что он офигел. И важно то, что еще мне нужно будет его скоро сломать. Потому что он... Потому что он офигел. Ну, все как бы четенько рассказал. Как бы как обычно. Так, Давай, здорово-здорово, зеленый. Давай я тебя вынесу по-быстрому. Вот так вот просто закомблю. И главное, чтобы на меня не бежал серый снова. А он сто процентов это делает. Вот я просто в этом уверен на сто процентов, что он снова начинает на меня забег. И на самом деле лучше бы я сделал обсидиан, а не просто застроил дерево. Я думаю, и так нормально. Я, кстати, хотел записать вообще в Скайварсике видос про новую мышку. Но потом я понял, что в миллион тысяч читеров и... Ну вот он снова бежит. Ну понятно все с ним. Вот, в миллион тысяч читеров и еще там, ну, очень сложно записать. Нормально, прям. Ну вы ну, что ты надеялся, Бобрик? Вот реально, он просто приходит, взрывает мою кровать, пытаясь ее сломать как-то, ну, непонятненько как. И все, и ничего он больше не пытается сделать. И сейчас, знаете, как я застрою свою кровать, он просто офигеет и не будет на нее бежать. Он умер со всеми своими резами и все, и бегашечка была бы. Ну, кстати, я уверен, что он снова бежит. Либо он бежит через центр, типа такой скрытный, скрытный бобер. Ага. Ну здорово. Давайте я тебя разнесу. Мне, кстати, для того, чтобы сломать твою кровать, нужно будет оборудование. А нет, не нужно будет оборудование, Ну что я вижу, какая у тебя там кровать, и честно, это все плачевно у тебя там. Все очень плачевно, и я как-то про игру сейчас заговорил, не про мышку. Ну, потому что, что еще про нее говорить? Мышка мне очень... Нифига ты дерзкий, слушай. Мышка мне очень нравится и, в принципе... О, вот, кстати, по помог сейчас мне маньяк-майнер. И мы... Он меня убивает. Ничего себе. Я могу еще что-то рассказать про мою мышку. В принципе, ничего на самом деле. Здесь очень вкусная подсветка. Вот снизу вот такой вот подсветка. Вот такой вот подсветка, ладно. И вот такая вот подсветка еще логотипчика. Логотипчик мне подсветка логотипчика. Да и сама подсветка, она мне очень нравится, потому что... Ну, она сделана качественно. Это очень удивляет, потому что... На самом деле это не удивляет, потому что это... Как бы продукт с Razer, а Razer обожают делать вкусную подсветку. А вкусная это у меня хорошая, так что я просто постоянно говорю вкусная, так что привыкните к этому. Я думаю, что вы привыкнете к этому. И вот я про... про подсветку очень вкусная подсветка. Также я еще хочу рассказать про подсветку моей прошлой мыши была диа Сейчас секунду. Понял. Так вот про в прошлую мышку подсветку, да, она была на всю мышку, но она была какая-то странная, некачественная. Ну, короче, здесь сто раз лучше, даже если ее не видно толком, то есть ты ладонью своей закрываешь мышку, и не видно подсветку. Ну ты, в принципе, то на нее и не смотришь. Так что смотри, купил лук, какой грозный. Вот серьезно. Вы это видели просто? просто гений и вай пишет вай вай ну конечно вай в общем-то друзья вот на этом наш ролик заканчивается по обзорчику моей новой мышки и я знаю уже идею которую можно записать думаю в скором времени ну, а ваше самое главное действие это просто поставить лайкусик, там, подписаться на канал. Для меня сейчас это очень важно. И если вы это сделаете, то у меня появится нормальная такая мотивация, чтобы продолжить записывать, собственно, такие ролики. Ну, не такие они, обзоры всяких мышек, а другие ролики. там, Ну, всякие, всякие другие. Не буду говорить сейчас, какие. Ну, и все. Всем удачи, всем пока.